Всем большой привет подписчикам и людям, интересующимся своим здоровьем. Приближаются новогодние праздники. Традиционно это дни, когда люди начинают усиленно кушать. Многие и пьют при этом алкогольные напитки. И, а меню зачастую намного богаче и жирнее, чем в традиционные дни. Для того, чтобы избежать проблем после переедания и других возлияний, я давно практикую такой способ, когда у вас возникают какие-то боли, тупые ноющие, ноющие после еды, Проблема заключена в дискинезии желчеводящих путей и желчного пузыря. Эта дискинезия бывает разная, гипертонического типа, когда он спазмируется после еды и возникает боли, и гипокинетическая дискинезия, это когда боли длительные, тупые, в правом подреберье и отдающего лопатку. Эти все проблемы э, связаны с неправильным выделением желчи в ответ на поступившую пищу. И есть очень простой способ, когда у вас эти боли как разлительные и тупые, это проблема гипокинетическая, то есть желчный желчном пути и тонус недостаточен. И есть очень простой способ. Вы должны приобрести в аптеке или других заведениях так называемые заменители сахара. Сорбит есть, вот он сорбит, и ксилит. Это заменители сахара, которые как раз у вас стимулируют вот эти самые сфинктеры желчного пузыря и протоков и сократительная способность желчного пузыря. Есть способ тюбаш. Тюбаж это слепое, так называемое, опорожнение желчного пузыря на утро. Вы должны этот сорбит или ксилит утречком, после вашего бурно проведенного праздника, растворить в стакане двумя ложками то есть порция две ложки столовых этого сорбита. Их нужно растворить в стакане кипяченой теплой воды. Вот таким вот образом. Он достаточно хорошо растворяется. И перемешать его. Немножко мутновато, ничего страшного, он хорошо растворяется. И потом этот стакан утром, когда у вас эти проблемы возникли, вы просто выпиваете на кощак. После этого у вас начнется походы в туалет, где вы увидите, сколько всякое дрянье вы оставили в унитазе. Но тяжесть вот это пройдет. Вот такой простой совет. Он, кстати, рекомендуется всеми гастроэнтерологи. Это заметили сахара силица или сорбит или тюбаш. Вот видите, у вас растворяется он вполне. И он не противен. Легко выпиваются. Он имеет такой сладкий вкус, но это не сахар. И он не поднимает общий сахар у вас в крови. Это не страшно, для, даже для диабетиков. Это заменитель сахара. Вот такой простой совет поможет вам избежать после новогодних излишеств. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Всего вам доброго и счастливых праздников.